Хочу поделиться своим хождением, своим размышлениями, общением с Богом и теми откровениями, которые приходили в этих размышлениях. Проповедь я назвал э, «В вере ли вы?». Мы сейчас прославляли Бога, и все, что мы здесь прославляли, Созидалось общей верой Прославление Созидалось общей верой Мы соединялись в псалмах В песнопениях Чтобы приблизиться к Богу А к Богу мы приближаемся Незримым образом Но верой Но давайте Поразмышляем Как я к этому вопросу подошел Меня стал вопрос Интересовать Почему я нахожусь там, где я нахожусь. Кого этот вопрос интересовал? Кто сталкивался с таким? Почему я нахожусь в таких обстоятельствах, в таком теле, в такой стране, в такой семье? Почему эти все вещи происходят со мной? Почему я родился у таких родителей и у меня такая судьба? И когда я начинал задаваться этим вопросом, я наблюдал за своими обстоятельствами. Ну, я, например, верующий определенное количество лет. Почему я верующий? Как бы я называю себя верующим, потому что я хожу в церковь, я читаю Библию, я верю в Его слову. Но меня преследуют какие-то неприятные обстоятельства. Меня преследуют какие-то трудности, препятствия, какие-то постоянные вызовы каждый день идут. И возникает вопрос, как так? Христос – царь. Мы говорим, Иисус Господь. Мы Его сами исповедуем как Господом. Посредством Его крови, Его смерти мы получили спасение, мы получили верой, праведность перед Богом. Но тем не менее, нас постоянно преследуют какие-то вызовы и обстоятельства, в которых мы находимся. И я начал анализировать простую вещь. Оно, вот послание к Коринфянам, Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих, звучит так: Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследовайте? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только, не, разве только вы не то, что должны быть? И этот стих начал раскрыл мне некоторые ответы. Каждый день ли мы ходим с верой? Во всех ли обстоятельствах мы храним эту веру в себе? И знаете, есть вещи, где мы э, проходим что-то. Мы, и, и мы проходим как э, достойно, как верующие. То есть я, например, знаю те вещи, где я испытывал веру. Я сталкиваюсь с вызовом каким-то. Мне начинает Дергать тревога начинает дергать какие-то ну, тревожные какие-то моменты. И кажется, надо включать свои силы и бороться, чтобы это все победить, перебороть э, и что-то достигнуть. Или решить какие-то вопросы. Но потом я возвращаюсь к Писанию. Говорю, не я, но Ты, Господь. И начинает что-то происходить. Видимо, ничего не видно. Зрима тоже нет. Но я начинаю наполнять сердце миром. Помните, что э, Бог сказал, «Войдите в покой мой». То есть в мою субботу, в седьмой день, где я все создал, все, все сотворил. И когда мы входим в этот покой, у нас начинает включаться вера. Потому что я начинаю... Писание, которое написано, верить. Я начинаю в нем обретать уверенность. То есть, есть обетование Божие в том, что я не оставлю тебя, я не покину тебя, я буду с тобой, пройдешь со мной долиной смертной тени и не убоишься зла. Так говорит Бог, есть много обетований. И когда мы только в момент испытаний отворачиваемся от трудностей, от страхов, от ужасов, которые нас преследуют, от того, что тревожит. И начинаем возвращаться. Это идет не то, что я иду в троллейбусе, повернулся. Кто меня там испытывает, а ну подойди ко мне. Нет, мы просто стоим и внутри себя тут же начинаем сражаться против того, что тебя тревожит. Мысли пришли, я утюг не выключила. Ты говоришь, Господь сказал мне, что я праведник везде, во всем буду благоуспешен. И этот утюг, он сам выключится, если надо будет Господу мы начинаем доверять Богу. Вот есть определенный момент веры Богу, как доверие, а есть момент уверенности, потому что написано, что вера есть уверенность. И смотрите, второе послание к Коринфянам, 13 глава, 14 стих, говорит нам. Каждый раз, когда мы проходим испытания или какие-то трудности, мы чувствуем свою слабость, потому что плоть немощна, а дух силен. Смотрите, и хотя он, это говорится о Христе, и распят в немощи, потому что на нем он был обезображен, на нем не было вида, не было величия, но он жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией. Божьей в нас. Смотрите, друзья, это обетование. Когда немощна наша плоть, то сила Божья в нас будет сильна. Мы осознаем, что я немощен против вызовов, которые мне приходят. Кто сталкивался с трудностями, знает, что они пугают, и они пугают до ужаса, они устрашают, они сжимают внутри все, ты не знаешь выхода. Но когда ты отворачиваешься от этих страхов и вызовов и оборачиваешься к Слову Божьему, в нем ты находишь уверенность. И Боже э, здесь обещание говорит, но мы будем живы с Ним силою Божьей в вас. Смотрите, мы помним, что э, единственное условие, чтобы сила Его явилась в нас, это нам быть немощными признать свою немощность. Понимаете? И почему у нас так бывает? Ну, Довольно-таки редко да, мы оборачиваемся. Потому что мы чаще всего по суетности ума живем. Мы живем, пытаясь опираться на свой опыт, на свои достижения, на то, в чем мы привыкли жить. А Бог в Писании нам говорит в первое послание к Коринфянам. Потому что Немудрое Божье премудрие человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных и немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, чтобы уничиженное. И ничего не значащее Бог избрал, чтобы упразднить значащее. И для того это все сделано, чтобы никакая плоть не, хва, не хвалилась перед Богом. В эти моменты ты не можешь хвалиться. Ты понимаешь, не своей силой это все было сделано. И воздаешь славу Богу. Вот смотрите, мы пели «Я вхожу в святое святых» через кровь, да? Мы входим в святое святых через обещание Бога через то, что написано в Слове. Мы входим, обращаемся свой взор, обращаем взор сердца своего, обращаем к Его Слову, к Его обетам, к Его обещанию и входим в покой. «Я доверяю эту ситуацию Тебе, Отец. Я доверяю Тебе». Потому что ты так пообещал. И здесь начинает включаться наша вера. Здесь начинает включаться работа той уверенности и той надежды. Потому что написано, что это есть надежда, как э, надежный причал наш. Это как якорь, заброшенный за, э, в святое святых. То есть в святилище. Вот через эту надежду и через это упование мы держимся за него и приближаемся к Богу. И этим обстоятельствам приходится покориться, потому что они становятся как, как прах, они рассыпаются, они как э, дым развеиваются. А еще Библия говорит, что без веры невозможно угодить Богу. Какие мы верующие, если мы не верим Богу? Если в этих обстоятельствах мы начинаем пробовать свои силы, пробуем про проверить, что, ну, насколько я умен, силен, быстр и все такое. Мы не угодим Богу таким образом. Вся слава будет тебе, мне, ему. А Богу нет. И смотрите, первое послание Коринфянам 11 главе с 28 стиха написано. Да испытывает же себя человек таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Помните, здесь говорится о причастии. Но причастие здесь имеется в виду как духовное, э, духовное действие, которое мы должны совершать, э, принимая участие с Богом. Потому что написано, ибо кто ест и пьет недостойно, тот пьет и ест осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И от оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. И мы находимся в трудных испытаниях. Потому что, смотрите, да испытывает каждый человек себя. Здесь важный момент проверять, испытывать в вере я, не в вере. Есть во мне, я, я сейчас э, верю, что Бог со мной. Я сейчас верю, что Его поддержка со мной. А Он сказал, я, э, не, не, моя рука не оскудела, чтобы спасать и ныне, и, и присно и вовеки. бог тот же да? то есть как бы он говорит я не изменился во мне нет перемен я не ложный бог который сегодня такой завтра такой он э, настолько уверенно был э, утверждает это чтобы мы имели надежное прибежище в нем и смотрите в римлянам 14 главе 23 стихе написано «О сомневающийся если ест то осуждается потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Понимаете, здесь получается идет элемент такой, что вера, она не говорит, э, я верующий, я вера, я, ну, как бы вера, она внутри действует, и она э, действует невидимо, незримо для нас. Ну, не, не видно, как человек верует, но он проходит испытания в вере, но он приходит к Богу в вере, а Бог говорит, «Я, видя тайное, воздам явно. То есть, когда мы в тайне, в, тайне, в тайне общаемся с Богом, в тайне приходим к Нему во всех этих наших... Каждый лично имеет свои трудности, личные испытания, личные вызовы. И в личных этих моментах мы приходим к Богу. Если приходим к Нему в вере, то есть мы приходим с, э, не... А где ты был Бог? Или э, на что? Куда смотрит Бог, когда вот посмотрите, что творится в мире? Да Бог отдал эту землю тебе, мне, и Он здесь ничего не делает. Он все дал нам, и Он будет неверный, если Он говорит: Я тебе дал землю, а потом он начнет тут распоряжаться, что-то делать. Он же несправедлив будет. Он, если пообещал, пожалуйста, это тебе. И как ты тут на месте распоряжаешься? зависит, кто стены расписывает, кто в подъезде гадит. Это все уже не Бога дело. То есть момент веры здесь определяется, мы с Богом или нет. И когда я прихожу к тому, кому я верю, то я уверен в нем, мое сердце в нем уверено. И я знаю, что если он пообещал, то мое сердце уверенно приходит перед ним. Я знаю, что со мной тот, кто пообещал не предать меня, не оставить и не покинуть. Смотрите, возлюбленные, написано в послании Иоанна, первое послание Иоанна, 3 глава, с 21 стиха. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. То есть, говорится о том, что если вы не, не в грехе, не в каком-то... Совесть наша всегда, это есть индикатор, проверяет, где мы находимся. Ты на, на, накосячил, повернись к Богу и покайся. «Если ты в чистом положении перед Богом, тогда с дерзновением приди к Нему, Отец. Я сегодня нуждаюсь в Твоей помощи. Папочка, помоги! Здесь я сегодня стою, вот я, вот на меня сегодня изли эти благословения. На мне сегодня я хочу испытать Твою веру. Я испытываю свою веру, чтобы Твою славу увидеть». То есть это дерзновение, чтобы увидеть Его. И смотрите, что Библия говорит нам. «И чего не попросим, получим у Него». Потому что Он соблюдает заповеди. И делаем, если, а мы, соблюдая заповеди Его, делаем благоугодное. Вот смотрите, приходя к Богу верим, мы делаем благоугодное. Мы верим на его, в Его Слово, мы верим в Его обетование и приходим с этими обетованиями к Нему. Мы возлагаем, мы говорим, я не буду тревожиться. Я не буду волноваться, я не буду бояться, я не буду страшиться этого всего. А я приду к тебе, потому что ты обещал. И это такая тайная вещь, она происходит, чтобы Бог явно что-то изменил, чтобы явилась слава Божья на нас. А заповедь Его какая? Чтобы мы веровали в Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, а Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он нам давал. Смотрите, какой же нам Бог Дух дал. Когда э, приходят какие-то моменты, вы знаете, мы по лицу человека можем увидеть. Человек встревожен, в, э, в какой-то беспокойстве, что-то приходит. Или у человека все хорошо, он радостный. И это только зримо на лице. Но э, за этим всегда стоит какой-то Дух. Когда началась пандемия, началось нагнетание всех этих страшных новостей, ужасных сообщений, люди стали ходить мрачные, серые, как, как, как бетонная стена. Я смотрел на лица, в людях вот дух, на людях почил какой-то дух. И я назову этого духа. Это дух страха. Это дух, который не дает жизни, потому что Написано, нам Бог дал не духа боязни, но духа силы, любви и целомудрия. Понимаете, дух страха, он сжимает человека и делает его пленником. Он его в коробочку помещает. Как в тюрьме, человек зажат со всех сторон. Сюда страшно, туда боюсь. Это неизвестность, опять страх. И это все не дает, а Бог говорит, я принес вам Духа свободы, силы, любви, целомудрия. И помните, смотрите, любовь, она пленяет нас. Бог пленил нас Своей любовью. Когда мы пришли к Богу, нас ничто не могло э, ну, привлечь. привлечь. Мы каждый был в своих обстоятельствах, своим опытом, своими дарованиями, знаниями, умениями, страхами, с чем угодно. И сколько людей свидетельствовало, и я точно так же, когда приходили говорили, и говорили, Иисус Господь, Он любит тебя. Да, да, да, хорошо, хорошо. Но когда к мое сознание пришла мысль, Пришло осознание, что Бог любит меня, что Он не злой э, Бог, который меня хочет там, поразить молнией, там, пригвоздить трезубом или там, э, дубинкой отшлепать, потому что я такой весь из себя плохой и грешный. То мы познаем, что Бог есть любовь. И от этой любви сердце начинает Трепетать, Сердце тает, и любовь, она пленяя, она дает познание какое-то гораздо большее. И написано, смотрите, что Бог точно так же говорит нам, любите друг друга. И потому, он говорит, дают заповедь, любите друг друга, как я возлюбил вас. И вы тогда любите друг друга. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь между собой любовь. Дух любви – это есть дух жизни. Тот дух, который освобождает, тот дух, который раскрывает человека и позволяет ему почувствовать себя свободным, позволяет себя почувствовать нужным. Каждый нуждается в том, чтобы его любили. И потому мы пришли к Богу. И смотрите, наша плоть немощна, а дух бодр. И для того Иаков нас ободряет. С великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Приходят испытания веры нашей, а мы должны радоваться, потому что в этот момент, это самый лучший момент проверить, я верующий или неверующий, я в вере или не в вере. Потому что смотрите, что говорит, испытания веры вашей производят терпение, а терпение оно должно иметь совершенное или совершенное действие. а Должно совершиться какое-то испытание, чтобы проявилась моя вера. Должно совершиться что-то, чтобы проявилась та сила Божья во мне. Чтобы совершилась сила Божья в вас. И, и смотрите, вот радость отсюда берется, что совершается сила Божья через нас сегодня. И эти испытания они, без них никак не произойдет этого. Если не сесть, не завести двигатель, не нажать на газ, то машина не поедет. Точно так же наша вера не заработает, если не будет. В чем ее использовать? В чем мы можем использовать веру? В вызове помолиться за больного. В вызове противостать суете и страху, когда она пришла к тебе и довериться Богу. И в этот момент произойдет эта вера, это испытание веры, чтобы мы... Вы смотрите, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны во всей полноте и без недостатка. Мы должны радоваться испытаниям нашей веры, наблюдая за собой, за своими поведениями, реакциями. В вере мы, или в, в, вере мы в покое, или мы в страхе. В какой системе координат, в какой, в какой геолокации мы находимся. Мы находимся у Бога под Его покровительством, в Его Царстве, где мы говорим, «Иисус Господь, Он Царь, и Его Царство сильно». Оно не бессильно для того, чтобы нас спасать, нас питать, нас греть. Потому что Дух, который мы говорим, Дух силы, любви и целомудрия, Он также есть Дух мужества. Помните, Иисусу Навину Бог сказал «Будь тверд, мужествен, не бойся и не ужасайся». Чтобы этот мужественный дух питал нас. Чтобы этот мужественный дух веры, наполняя нас, проявился через эту веру нашу. Потому и написано, что имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил». И мы веруем, и потому говорим. Благословляю вас веровать и иметь дух веры.